Она ездила вот, там на, на Панамеле, там за 8 лямов, короче, а у меня там, блядь, лансер был чуть не дырявый, короче, я его там оставил, приехал сам на такси, пошли в кофеманию, и я как бы понимаю, ну что все пиздец, вот у меня, знаешь, вот вся вот эта тема, что там шуба, вся история, она там в куче там всяких передач снималась. Это поражает, у них вот такие глаза, они говорят, я в шоке. Она на меня нормально реагировала, она мне дала телефон там, она согласилась встретиться, то есть она очень приветливая и воспитана общалась. А как это так? То есть... Конечно, одна рука красная. <т pergunta> <пока> <пока> Потому что если всех этих девушек в шубах, не в шубах, в пуховиках, не в пуховиках, раздеть, раз... отмыть с них косметику, не знаю, отправить на какой-то необитаемый остров, плюс-минус они все будут одинаковые. Ну вот прикинь, какой-нибудь чувак идет и думает, бля, ее ебет, наверное, какой-нибудь, и там Юра такой, блядь, короче. Приветствую, это Шамшурин, и в этом видео мы поговорим с тобой о мировоззрении э, и о твоих ценностях. То есть это то, что является фундаментом, это то, что является основополагающим во всем. Это то, что у тебя в голове, это то, как ты живешь, соответственно, то, как ты в конечном итоге взаимодействуешь с людьми, как у тебя получается, либо не получается, это как ты реализуешь себя, как вообще ты счастлив или нет, то есть, ну, что у тебя в голове. Это важнейший фундамент. <смех> есть люди, которые, некоторые из людей, да, большинство, я бы сказал, <смех> они даже не задумываются, они живут всю жизнь и даже не задумываются о том, какие у них цели, какие у них смыслы, какие у них ценности, какое у них мировоззрение. Очень важно понимать свои, свои, свое мировоззрение и свои ценности. Потому что когда ты себя в этом плане анализируешь, ты понимаешь очень многие причинно-следственные связи, почему в твоей жизни те или иные вещи получаются так, а не так, как ты хочешь, или вообще что-то не получается. Или почему то расстраиваешься за каких-то вещей, почему ты счастлив, почему ты несчастлив. Куда ты идешь, куда ты в конечном итоге хочешь прийти, поэтому обязательно нужно проанализировать себя на предмет ценностей. Это очень важный момент. И, соответственно, даже когда вы строите отношения с девушкой, принципиально важная вещь, чтобы вы совпали по ценностям. Потому что если вы не совпадаете по ценностям, ну, например, у вас одни приоритеты в жизни, у нее другие, как вы тогда сойдетесь, как вы друг с другом будете взаимодействовать? И эти вещи, которые так вот по щелчку не переделываются. Поэтому очень важно при выборе спутницы жизни понять, совпадаете ли вы ваш, по вашим ценностям и по вашему мировоззрению. Мировоззрение – это то, как вы относитесь к миру, то, как вы воспринимаете мир, то, как вы воспринимаете эту жизнь. Это очень важно. Откуда берутся, собственно, ценности и формируются? Сейчас очень сильно, очень негативное влияние оказывает интернет. Мне, честно говоря, мое мнение, мне это очень сильно не нравится, потому что в интернете все крутые, то есть, если вы посмотрите Инстаграм, все офигенные, все счастливые, все крутые, э все богатые, все путешествуют, у всех все классно, то есть, и вы в этот момент начинаете чувствовать себя плохо, потому что вам кажется, что они так далеко от вас, они такие красивые на этой картинке, все классно, а у вас все как бы не так, как вам хочется. То есть, интернет очень сильно... Коммерциализирует наши ценности То есть он делает так, что мы становимся все большими потребителями Мы не хотим ничего отдавать, мы только берем э, в этот мир И, соответственно, мы начинаем все больше переживать Из-за того, что у нас нет чего-то материального, того, что мы хотим Конечно же, СМИ, телевизор и прочая херня Телек, э, к слову, я вообще не смотрю в принципе я не помню даже, когда я по нему что-то смотрел. Если даже смотрел, то это были какие-то научно-популярные передачи, из-за чего, соответственно, моя девушка приходит и говорит, что за старческую херню ты смотришь. Вот. И самое главное, самое основополагающее в ваших ценностях, это то, что они формируются в детстве. В самом-самом детстве, с самого детства. Детей не нужно воспитывать. Можно что угодно им говорить, что угодно объяснять, но если... Ну, конечно, нужно воспитывать, но я имею в виду, что если вы сами внутри другой, если вы не нецелостный, если вы говорите ребенку одно, а по факту делаете другое, ребенок все это увидит. То есть ребенок все подмечает, все ваше взаимодействие между вами как супругами, ваше взаимодействие с миром, ваши ценности, ваше мировоззрение, и он копирует их и, соответственно, несет через свою жизнь. Поэтому здесь нужно самому над собой работать. Как было у меня, например... Сейчас я очень сильно проработал свои ценности, на 90% они уже сильно поменялись, изменились, и слава Богу, потому что вечные ценности, такие как любовь, счастье, свобода, взаимопонимание, поддержка близких людей там, и так далее, и так далее, и так далее, То есть, вот такие моменты, их никто не отменял, они всегда будут вечными. И получается, что вот эти вот коммерческие ценности, коммерческое мировоззрение, какое-то потребительское, оно ни к чему хорошему не приведет, потому что я знаю очень многих людей, которые даже заработав огромное количество денег, они ходят и задрачиваются из-за какой-то фигни, потому что они все равно несчастливы. То есть деньги не, не сделали их счастливыми, деньги не решили их проблемы. Как было у меня, например. То есть у меня была такая история. Мама всегда была такая более неспокойная в плане денег. Она переживала, что у нас не будет денег, что у нас их не хватит, что нечем будет кормить детей, что там мы завязнем в долгах и так далее, и так далее. То есть она была неспокойная. Ну, я, ну, как бы я говорю про себя в детстве. Сейчас они здоровы, живы, слава богу. Папа, он всегда был спокойным, как танк. Это каменное спокойствие, это то, чего мне все же не хватало. И я очень все-таки надеюсь, что в дальнейшем это будет во мне все расти, расти и расти. Вот. И когда у нас в семье были какие-то финансовые кризисы, я был очень маленьким, мама всегда, ну, как бы истерила, переживала, плакала, кричала, там говорила, там, что все плохо, типа денег нет, чтобы папа что-то делал. То есть таким образом она пыталась подстегнуть папу к каким-то более активным действиям. Папа же был спокоен. Я, как ребенок, я не понимал, как мне воспринимать этот мир, как мне реагировать. Я почему-то подумал, что если папа молчит и папа спокоен, значит, папа ну, папе все равно. То есть папа не ему параллельно. А то, что мама так кричит, так переживает, так плачет, значит, соответственно, значит, так нужно, то есть так правильно, потому что я его спокойствие воспринял как нежелание решать проблему. Вот. И, соответственно, это отразилось на моей башке, на моем мировоззрении, на моих ценностях. И потом, что было? Потом я вырос э, человеком с неврозом денег. Э, то есть я очень сильно переживал всегда, когда мне не получалось зарабатывать, когда что-то было не по-моему. Очень сильно расстраивался. И сейчас, благодаря огромным титаническим усилиям над собой, в частности, то, что я уже длительное время занимаюсь в психотерапии, Благодаря этому я очень сильно проработал эти ценности, стал спокойнее, умиротвореннее и как-то более философски смотрю на, на эту жизнь. Вот. Ваши ценности и мировоззрение определяют ваши действия, ваши цели, ваши смыслы. Еще раз коротко, да, чем отличается цель от смысла? Цель, например, вы хотите найти себе девушку. Это цель. Ну, хорошая цель. А вы хотите построить здоровые и крепкие отношения и поддерживать их, то есть иметь здоровые и крепкие отношения или там, семью это уже смысл. То есть цель она конечна, смысл он бесконечен, он растянут на всю жизнь. Смысл надо поддерживать постоянно. Вот. И, соответственно, то, как вы мыслите, то, как вы относитесь к миру, то, какое у вас мировоззрение и ваши ценности, оно определяет, какие у вас будут цели, какие у вас будут смыслы. Мне, кстати, нравится пример больного мировоззрения, больных ценностей, который описан в книжке «Тонкое искусство пофигизма». Она такая попсовая, но я ее два раза перечитывал, она прикольная. Написал ее Марк Мэнсон. Вот, в этой книге рассказывается история, как начинающая рок-группа, но очень уже и такая восходящая на пьедестал. В Америке, по-моему, это было. То есть она... Выгнала своего гитариста Просто они пришли в какой-то момент Сказали своему гитаристу Чувак, ты, ну, ты нормальный парень Мы не хотим с тобой работать Ты нам надоел Не знаю, по каким-то причинам они его уволили Он настолько был потрясен этим Он настолько расстроился Что сам себе поклялся Что когда-то я создам свою группу еще лучше этой. И я буду висеть везде на плакатах, на билбордах, со всех страниц журналов. Эти чуваки, которые будут к тому времени без него, потому что он же ушел прозябать в нищете, они будут видеть это, смотреть и думать, и завидовать, грызть себе пальцы, локти, потому что они будут понимать, что они лохи, и он всех, всех их обошел. Он поклялся стать круче них, лучше них и обойти их во всем. И он сделал это смыслом своей жизни. То есть это его двигало, это дало ему энергию, это дало ему какую-то злость. И через какое-то время, там, через пару или там, тройку лет, этот человек уже собирал стадионы. То есть он организовал свою рок-группу, он стал там крутейшим гитаристом, у него очень известная группа. Ну, я не помню цифр. Допустим, они продали 20 миллионов пластинок. Это просто поразительно. Они собирали стадионы, у него было огромное количество денег, поклонников, славы, всего, всего материального, всего, что он хочет. И все было бы хорошо и классно, если бы та группа, из которой его выгнали, она не называлась там, ну не помню, то ли это Scorpions, то ли Queen, то ли какая-то группа. То есть еще более крутая. Те чуваки стали еще более крутыми, которые его выгнали. И получается, что они, например, продали 150 миллионов пластинок. И этот человек, этот гитарист признался в каком-то откровенном интервью о том, что... Он абсолютно несчастлив, он чувствует себя лузером, неудачником, просто несостоявшимся в жизни человеком, только потому что, несмотря на то, что у него все это есть, все, что он хотел, он все равно хуже них. Он все равно изгой его, все, он все равно чувствует себя лузером, которого выгнали, которого обставили, потому что эти парни добились еще больших высот. Вот так вот тупо устроен мозг человека то есть, просто как у обезьяны. Потому что я считаю, что здесь не даже дело не в устройстве мозга, как написано в книжке у Марка Мэнсона, а в том, что у этого человека было неправильное мировоззрение, неправильные ценности. Вот. И, соответственно, там описан другой пример, когда тоже какого-то чувака выгнали из группы, он сильно порастраивался, а, это из Beatles его выгнали, короче. А потом он как-то пересмотрел все свои жизненные приоритеты, смыслы, ценности, Завел себе семью, стал таким э, хорошим семьянином, э, родил детей там, и так далее. То есть, и, у него, и он стал счастливым, спокойным человеком, который живет спокойной, счастливой, радостной жизнью, Умиротворенный и так далее. Да, он признает, что не получил каких-то там материальных э, благ, э, лишних э, какого-то признания, но по факту все остальные члены группы, из которой его уволили, они, э, их личная жизнь никак не состоялась. То есть ну, не особо-то они были счастливы. Это наркотики, это постоянные там какие-то тусовки, гастроли, ни к чему хорошему это их не привело. И вопрос, что для вас более приоритетно, что для вас э, более важно. О чем вообще этот видос, к чему я? То, что в частности в пикапе, в общении с девушками, в соблазнении, в поиске себе девушки, то есть в построении отношений, ваше мировоззрение и ваши ценности играют ключевую роль в том числе. Как это работает? Допустим, то есть с этим я сталкиваюсь на каждом своем тренинге. И Это меня, конечно, крайне расстраивает, но с этим нужно работать. То есть когда вы видите, когда мужчина обычный парень, причем он может быть даже не бедный, он может быть вполне там успешный, реализованный, когда он видит девушку в шубе, ну, скажем так, шубную девушку, как я их называю, он почему-то сразу же начинает думать, что она лучше. То сейчас ты увидишь отрывок с тренинга, где я буду рассказывать парням о том, как они ошибаются в этом плане, то есть там будет дальше еще интереснее. То есть они считают, что если девушка вылезла из дорогого автомобиля, если девушка идет там какая-то в дорогих мехах, или у нее какая-то сумочка, там не знаю, Louis Vuitton, или они пришли на какую-то тусовку в дорогой клуб или дорогой ресторан, то они считают, что все эти люди, которые там, они лучше, чем он сам. То есть они считают, что девушка в шубе по каким-то причинам стала лучше, только потому что она в шубе. И, соответственно, во что это выливается, что они к таким девушкам либо не подходят вообще, либо у них еще больше внутренний дискомфорт какой-то, и это мешает им общаться. То есть они потом шокированы, когда на тренинге все-таки мы делаем так, чтобы они начали с такими девушками знакомиться, и их это поражает. У них вот такие глаза, они говорят, я в шоке.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 То есть по такой логике получается, я над ними прикалываюсь, я говорю, ребят, ну, вы можете купить себе шубу, дома одевать эту шубу, ходить в этой шубе дома, и когда вы звоните, приглашаете на свидание, думать, да, черт возьми, моя шуба лучше. Но это абсурд, то есть это только лишь указывает на неправильность их мировоззрения, нездоровое их мировоззрение, неправильные ценности. Потому что если всех этих девушек в шубах, не в шубах, в пуховиках, не в пуховиках, раздеть, раз, э, отмыть с них косметику, не знаю, отправить на какой-то необитаемый остров, плюс-минус они все будут одинаковые. И уровень дискомфорта при подходе к такой девушке, когда ты с ней знакомишься, он будет практически ну, одинаковый, либо вообще не будет дискомфорта. Поэтому, когда вы видите таких девушек, и первое, что у вас возникает, о, она же там какая-то растакает, отбросьте нахер эту мысль. Это не так, это ваша ошибка. И обратитесь к вашим ценностям, к вашему мировоззрению, потому что какого хрена я решил, что если человек, у которого больше денег, ну, это так трактуется дальше вашим мозгом, почему он лучше меня? С чего вы это решили? И пока вы не разберетесь со своими ценностями, со своим мировоззрением, а это очень большая работа, еще раз. Тут не то, что с женщинами в пикапе у вас будут какие-то проблемы. В принципе, по жизни у вас ничего хорошего не будет. Поэтому это то, над чем нужно работать в первую очередь. Как-то так дальше смотрите отрывок с тренинга, прежде чем будете смотреть... В конце марта, 28 по 31 марта, я жду всех желающих на своем тренинге практика, которая сейчас уже активно собирается. У нас уже несколько мест занято. Напоминаю, что 20 мест в группе. Вы можете принять участие, приехать. И, соответственно, на практике сделать все то, что вы не можете сделать самостоятельно. Получить сногсшибательный результат, найти себе девушку или девушек, как вы захотите. Ссылка для записи под этим видео. Успейте записаться, ребят. Все, смотрите отрывок с видео. Надеюсь, что этот э, видос был полезен. Напишите, о чем еще вам э, рассказать. Все, увидимся, пока. Значит... Трудно подходить, вот я в еще заходил, делал. Привет, трудно подходить в магазинах с каким статусом. Э, делать. Блять, а ты уверен, что девушка делает, э, как сказать, ну, в твоих глазах себе статус? Или это магазин делает э, ей статус в твоих глазах? Не знаю, но вот то, что по моей карте я вижу. Такая, шкурская, нарядная, И чё? шубка, И anyway, стоит, блядь, 100 тысяч рублей. Не знаю, каждая тёлка может себе в кредит ее купить. Есть, с тяжелым, есть, с <Гол tomat> <с nationals> как мне чувак сказал, я не видел столько кон, такой концентрации шуб, как в московском метро, говорит, ни в одном городе. Все метро в шубах. Ну, чувак, тут вопрос ценностей, вопрос э, мировоззрения, да, то есть, ну, как бы, я сам над этим работаю, то есть, если... Ну, для кого-то девушка в шубе, она просто девушка в шубе, да, для кого-то девушка в шубе, это какая-то вот она сверхчеловек, потому что у нее, типа, есть там бабки. А, у тебя внимание, что? Бля? У тебя есть сотка а, человек, на шубу, не блядь? Не да, тварь, <свят> <свят> <свят> <свят> у тебя есть сотка на шубу? Ну, лишняя. То есть, Не знаю, купи себе шубу, блядь, дома ее, одевай хотя бы по приколу, <свят> ну, или купи мужскую такую пиздатую в пол, блядь. Ну, то есть, и, и, скорее всего, ты уравняешь вот это вот ощущение. То есть, понимаешь, как бы... Я понимаю, как может сработать шуба на каком-нибудь чуваке, который работает, ну, там, не знаю, за двадцатку где-то в регионе, приехал сюда на последние деньги, да, в шубе. Ну, на него это может как-то вот ну, сработать, отягчающе, а ты-то ты ну, что? Шуба, я так деле. Деле. Ну, я понимаю, это образ. Шуба — это и магазин, и прочая хуйня. Ну, то есть ты же можешь прийти в ГУМ, купить себе какую-нибудь какую говно, не знаю, какую-нибудь футболку, там, Валентина. Ну, то есть ты можешь все то же самое, то есть и место такое же. В принципе, ты уже можешь там и посидеть, поесть где хочешь, там и попить где хочешь, а все равно вот это ощущение есть. Ну, наверное, потому что я понимаю, что она общается с мужиками, как ты это узнал? Ее ебет какой-нибудь маленький лысый, блядь, как Юра, вот такой вот этот самый. По-любому, блядь. Ну как ты понял? Ну как ты... Чувак. Это вот Юрина история, когда он приехал на тренинг, он там залазил на каких-то таких с Рублевки мадам, то есть его он прям приехал говорит, я хочу вот только таких. И как бы он приехал на тренинг, обычный парень из Кирова. Еще акцент у него был такой жесткий. Ну вот прикинь, какой-нибудь чувак идет и думает, бля, ее ебет, наверное, какой-нибудь. Там Юра такой, блядь, короче. Не, у меня на самом деле была история там с Рублевской телкой. Я как, на тот момент тренинг закончил, сколько-то там месяца два прошло, с полы там ходили по индивидуалкам. Ебать. Она ездила вот, там на, на Паномере, там за 8 лямов, короче, а у меня там, блядь, лансер был чуть не дырявый, короче. Я его там оставил, приехал сам на такси, пошли в Кафиманию. И я как бы понимаю, ну чтоб, что пиздец, вот у меня, знаешь, вот. Вся вот эта тема, что там шуба, вся история, она там в куче там всяких передач снималась, короче, и у меня вот это все нагреталось. Я, короче, звоню Володе, говорю, Володя, блядь, я-то тренер, я почему-то совсем, блядь. Какая-то как звездная. Я вообще ее буду трогать, а блядь, как трогать, в два раза больше, я буду трогать, еще больше. Я понимаю, что как бы я с такими телками реально никогда не общался. То есть она вот сейчас одна появилась, и пусть надо будут они еще или нет, у меня тогда такие мысли были в голове. Я уже ну, четко принимаю решение, что я как бы, пойду, потому что, если я сейчас не пойду, я вообще даже не знаю, как там будут события разве, ну, развиваться. То есть мы приходим, садимся, я через буквально там, 20 секунд уже беру ее за руку, короче, ну вот ее не отпускаю. То есть мы сидим, я вот сижу просто, ну честно скажу, мне было страшно как бы на тот момент, блядь, но вот я просто беру руку и всю, всю свиданку как бы я всю руку, ну как бы наглаживаю. Понимаешь, как бы это обычная телка, блядь, и она, ну, мы там за жизнь потом начали тоже разговаривать, и она начинает говорить, что как бы с ней так, ну, вообще, мужики себя не ведут. Конечно, одна рука красная, она реально говорит, что так, ну, мужики так себя не ведут, то есть, что кто-то пришел, там, схватить за руку, как бы все сидят и там... Так это ей было по приколу, понимаешь? Она же тебе что-то там рассказывал, что она, на самом деле, обычная телка, которая приехала с какого-то там, не знаю, Саратова. Ну, долго насасывал ну, какую-то свою историю, ну, то да, есть да, ты да, ей да. уже неосознанно придал какой-то статус богини, а она обычный человек, да, понимаешь? Я ей тоже сказал, что ну, там, буквально через там, 10 минут общения, я говорю, слушай, давай тебе трэш устрою, как бы, ну... Раз ты живешь на рублевке, пошли там завтра по метро, короче, покатаемся, погораем, нашу знаешь, она на меня смотрит, еще говорит, блядь, я, как, я всегда знаю, она мне такую четкую фразу сказала, я всегда помню, кто я и откуда я приехал, как они жили там шестером, блядь, снимали тёлками какую-то комнатуху, блядь. Все, говорит, я вот, ну потом шла, шла, шла, шла, говорит, поэтому. Ну, то есть это насосала, к тому, себе, там, ну да, к тому, что когда у нее все эти плюшки там появились, ну, у нее своим способом, там, у мужика каким-то своим способом, она же не изменилась как человек, блядь. Ну, то есть это, это вещи, сука, это деньги, это, там, не знаю, телефон, это дом, квартира, машина. Ну, она объективно, это она, блядь. То есть вам надо менять свое мировоззрение. То есть вам надо перестать оценивать телок, выжли, вылезших из дорогой тачки в мехах, как каких-то богоподобных, Потому что, блядь, они такие же. А если она родилась такой? И вам надо перестать оценивать себя, если у вас такого нету еще сейчас, как какого-то плохого, потому что, блядь, якобы я, не, ну, я хуже, потому что у меня нет денег. Какая нахуй разница? То есть это вопрос финансового вот этого, то есть неправильной ценности. У вас ценности, ну и у меня такие же, я просто от этого лечусь. Они финансово ориентированы. У чувака есть деньги, значит он пиздатый. У чувака нет денег, значит, он мудак. То есть, не знаю. А есть, например, тип, какой-нибудь художник, да, который рисует картины, ему нахуй деньги не нужны, живет там на Бали, ему хватает чисто там это, ну, на фрукты, там, на морепродукты, не знаю, и пойти там постричься раз в месяц. И ему похуй. Че, он думаешь себя, считать плохим каким-то, что это? Да ему вообще насрать. Просто он решил, что я буду жить вот так вот. То есть, как бы каждый живет так, как хочет. А вы деньгами измеряете крутость, телки. Это вообще нелепая вопрос, хуйня. Вопрос о том, что вот, э, она мне потом, она вообще вот на свиданке заказала, помню, вот я запомнил навсегда, кофе какой-то там холодный, блядь, он стоил 400 рублей. Это, короче, у меня было самое бюджетное свиданки вообще за всю эту историю. То есть я на телку там потратил 40 рублей. До этого я какой-то там чайник заказывал стабильно там, ну, либо кальян, то есть вот, ну где-то там тысячи полторы всегда выходило минимум. Здесь было там, ну короче, 400 рублей она заплатила, я точнее заплатил за нее. И потом она меня каждые праздники там постоянно поздравляла, что как бы не делали остальные. потому что я. Блядь, ну, запомнился подарить. чувак, да, запомнился. Что делают другие? Вот она, вот у нее все это есть. То есть она, ну, пока не было, она, может быть, велась на чуваков, коммерчески предлагающих что-то. Ой, давай я тебя там подарю. Она, ну, заебись, конечно, несите, несите мне дары, я еще не обязана вам давать. Но если она такая девушка, значит, она за счет этого, она что-то себе там получила в жизни. Кому-то дала, все-таки пришлось, наверное, блять. Но когда у нее все это появилось, нахуй ей вот эти чуваки, которые говорят, я тебе подарю каен. Она говорит, у меня есть каен. Ну, я же тебе подарю Каен. Сука, так у меня есть каен. Так, ну каен же, сука, есть каен, нахуй мне еще один каен. Ну, то есть, если она какая-нибудь совсем уж кончена, да, давай мне еще один Каен. Зачем мне второй каен? У нее есть квартира, есть машина, блядь, у нее есть бабки, там, не знаю, брилеты. что еще нужно? Ей нужно, сука, Мужка. когда, как показывает жизненная практика, когда вот эти бизнес-леди всякие, какие-то там 35-40-летние. 45-летние, но ну, охуительно выглядящие, там, самодостаточные женщины, когда у них все это есть, они больше всего воют, потому что, блядь, у них нет личной жизни. Им не нужны вот эти деньги, блядь, там, машины, магазины, то есть им нужен, блядь, мужик, с которым она будет просыпаться с утра и думать, как же заебись. Вот и все, то есть, а вы почему-то думаете, что если у нее есть деньги больше, чем у вас, по такой логике, когда вы заработаете бабки, когда они у вас будут, у вас там будет миллиарды, миллионы, в какой-то момент вы взяли нахуй и обанкротились. И что, вы перестали себя чувствовать человеком, пошли и застрелились, что ли, или что? То есть нужно понять, что это совершенно обычные люди, сука, просто люди. Я видел в аэропортах, блядь, бизнес-залах, там в бизнес, сука, ну, я лечу экономом, а тут бизнес спереди кресло, Там столько говна под одним креслом лежало просто, там какие-то, блядь, гамбургеры, хуямбургеры, кока-кола, тут наблеванно, тут какашка, блядь. Я думаю, сука, что за свинья ехала есть, блядь, он ехал бизнесом. По вашей логике, он должен быть сверхчеловек, блядь. Ну, там, ебей вас, потому что вы летите в хвосте в экономии возле толчка, блядь. Этот чувак едет в бизнесе, там, там такой срач, что я подумал, просто как выглядят животные, блядь, вообще? Деньги, они не делают его лучше или хуже вас. И, соответственно, чтобы понять, что эти девушки в шубах, ну, назовем так, шубные вот эти, да, что они обычные, и они также легко общаются, плюс они даже лучше с вами будут общаться, чем другие, потому что к ним все боятся подходить, а вы не испугались, и они это обязательно оценят. Сука, надо просто пойти и сделать это много раз на этих девушках, 10, 20, 30, и понять, что, блядь, то есть только через практику. Вам идти страшно, но когда вы начнете практиковать, вы поймете, что они обычные. Вот такой замкнутый круг, ищите слабое место, разрывайте.